Всем привет! Сегодня продолжение серии роликов по формированию корней. В прошлых роликах обрезала я центральный корень, оставляла только вот боковые, чтобы они наращивали боковые корни. И вот сейчас пришло время посадить их в более плоскую посуду и расправить корешочки. И посмотрим как чувствуют себя одежки и какие там нарастили корешочки. Я вот просто отсюда вижу, вот утолщаются уже корешочки. Вот так они вроде каудекс такие стали у них, они были маленькие совсем, это сеянцы мои. Напомню, что они сейчас у меня растут на крышечках. А сейчас я им приготовила пенопласт вот такой. Я хочу побольше их разложить, чтобы они вот сейчас не загибались туда, а я их хочу прям ровненько разложить, корешочки. Ну, начнем перевалку. Ага, корешочки такие прям вообще нарастил, хорошие. Сейчас я вам покажу все. Я хочу снять крышечку вот эту вот. Смотрите. Вот видите как. Вообще. Красавчик. Кто не видел предыдущий ролик? Я убрала, видите, вот, тут прям все затянуло. Я хочу, чтобы в будущем он у меня так стоял, знаете, на корнях, так красиво очень. Они же будут утолщаться, и когда взрослое растение будет, очень будет эффектно смотреться. Ну, вот, конечно, с маленького возраста, это, конечно, время, время, конечно, еще много пройдет. Вот я его сейчас... Примеряю, как вот я его хочу посадить. Вот так вот, наверное. Да. Вот так вот посажу его. Расправлю на корешочки, чтобы вот так вот они росли. Вот такой вот красавчик получается. Я уже приготовила грунт. Вот такие миски. Купила их в посудоцентре. Сделала дренажное отверстие. И приготовила грунт. Ну, про грунт я уже говорила в своих роликах. Какой. Не буду повторяться сейчас. Их нужно будет потом постепенно пересаживать. Более такие широкие чашечки. Вот это у меня уже, наверное, третья пересадка, чтобы вот корешочки разложить, чтобы они приняли красивую форму. Ну что, сейчас я вот сюда насыпала дренаж и насыпли сюда Чуть грунта. Так, чуть грунта. Потому что здесь же еще пенопласт будет сейчас. Так. Это дело будет выглядеть. Так, вот сейчас, чтобы вам было видно, сейчас это поближе камеру поднесу. Ну, сеянцы выглядят хорошо, корешочки хорошие нарастили, листочки тоже. Они еще совсем малыши. Сейчас они вообще хорошо им будет. Здесь вот желательно хорошо все присыпать, чтобы питание корешочком было, чтобы они лучше набирали формы. Вот так вот. Ну, сейчас буду переваливать следующий таким же образом. А эти, видите, как куда загнулись? Вверх вообще полезно. Тоже видите, как. И мы тоже сейчас так вот на пенопласт посажу. Здесь я тоже уже насыпала дренаж, добавлю грунт, И... также сейчас ну, поправлю корешочки, у ну, того конечно экземпляра корешочки были длиннее, ну этого вот тоже хорошие корешочки пусть он их теперь вот так вот, а здесь тоже вот, ну пусть такие теперь будут все равно потом в будущем экземпляр будет интересный, своеобразный такой знаете они вообще друг до друга вообще не похожи все, они все разные вот поближе Сейчас я его тоже засыпаю грунтом, пусть наращивает себе красивую форму. Я пока ничего не стала там обрезать. Я думаю, потом, месяца через два, месяца через два, можно будет посмотреть, что там с корнями. И мелкие корешочки можно будет убрать. Ну, тоже смотря для придания какой-то определенной формы, да, например. эти корешочки главное кверху загнулись и ни в какую не хотят опускаться не могу их ничем побольше посыпаю все пересадила теперь я их хорошо полю, полью и поставлю на свое место их даже мне их поставить <свят> места катастрофически не хватает еще вот эти вот тазики стоят они места много занимают и вот вообще тушите свет, называется <свят> кстати вот еще у меня два экземпляра которые сидят на крышечках вот видите их просто раздуло они были тоже маленькие и вот им я просто заметила когда я посадила такие плоские Чашечки они стали набирать прям вот по жопке, смотрите какие, кал у них Каундексы раздуло. И вот у них корешочки тоже вот так вот лежат подоль. чашек. Вот, сейчас полю. Первого. Ну, хорошо пролью, потому что грунт сухой. А им сейчас нужна водичка. Правда, у нас вечер уже. Ну, тепло. Так, одному место нашла я. Вот здесь. Вот здесь, вот так. И второму. И поставлю его на окно. Вот здесь. Ну все. Увидимся в следующем видео.